Ничего, Двушка на бытхе с видом на море. Друзья, всем привет. В сегодняшнем выпуске Двушка на бытхе с видом на море. Хотя я, я бы так сказал, что это больше анонс. В общем, продаю квартиру в своем доме. 65 метров. Полноценная двушка с видом на море. В живом состоянии. В ней живут квартиранты. Кстати, те квартиры, которые я выставлял ранее, все до одной проданы. Это, так скажем, из заначки. Проживаю я на улице Динаморская, дом 12, в районе Бытха. Дом не новый, 2000 года, но он кирпичный. В доме газ, коммунальные протяжении низкие, 15 рублей с квадратного метра обслуживания. Территория закрытая, нет проблем с парковкой. Дом кирпичный, очень толстые стены, Соседи не слышно. От слова «совсем». До моря около 15 минут пешком, размеренным шагом. Там же тропа Теренкур. Доступны такие пляжи, как Парус, Камелия, пляж Сатуре-Ворошиловский, металлург и Дикий пляж. А абсолютно вся инфраструктура непосредственной близости. Место, я бы сказал, практически ровное. Автобусная остановка в 200 метрах. Рядом рынок, всевозможные магазины, Сбербанк и так далее. боль Ну что, ты деловой такой, да? Сейчас покажу только планировку, чтобы заранее не беспокоить квартирантов, чтобы они не съехали раньше времени. В общем, это, я бы сказал, евро трешка. Чтобы понимали, теперь паспорт не от этой квартиры, но планировка у нас точно такая же. Кстати, все недавно продавал именно эту квартиру. В общем, суть будет понятна. Вы заходите в квартиру. Здесь где-то гардеробная, стоит телек. Здесь... Два окошка. В общем, это помещение около 18 квадратных метров. Ну, назовем его прихожая, совмещенная с гостиной. Здесь такая арочка. Смотрите, какие толстые кирпичные стены. значит здесь вы проходите, попадаете в такой коридорчик. Чуть меньше пяти квадратов. Это совмещенный санузел. Значит, первая спальня. С этого окна достаточно хороший вид во двор. Тут зелень и немного видно море. Вторая спальня. С хорошим видом на море. Кухня с хорошим видом на море. Единственное, у нас спальня чуть поменьше. За счет этого кухня побольше. Кухня, совмещенная с лоджией. То есть, тут две лоджии. Итого, раз комната, два комната, три и кухня. Две комнаты с хорошим видом на море. Квартира в нормальном состоянии. Повторюсь, там живут квартиранты. Просто раньше времени испугивать их не хочется. Фото и видео в ближайшее время у меня появится. Кому интересно, скину в личку. Звоните, пишите. Стоимость квартиры 12 миллионов. Это более чем адекватная цена на сегодняшний день. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваш экран. Подпишитесь на канал, в инстаграм. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.